Привет всем! И с вами снова помощник. Но мы сегодня вам расскажем о интересном, так сказать, рейде, кумасшествии. Будем надеяться на удачу. Думаю, попадем то ли на людей, то ли за кумусов. Но будем надеяться. Ладно, подаем заявление. Поставлю на паузу. Все, мы попали на кумусов. Но мы попали за людей. Самое неинтересное, конечно, за людей бывает. Потому что за человека каждый может попасть. А вот за кумуса из малого количества людей. Так, первое, вам расскажу. Мы появляемся вот на самом этом. Старт. Ну, конечно же, вначале иногда бывают кумусы, трое заграждают путь. Мы иногда бегаем. Но первая задача. Нам надо сначала собрать три кристалла. Ну, сначала найдем, как сказать, сундучки. Найдем сундучки, ломаемся их, пока не найдем три кристалла. Ну, самое главное, если вы новичок на этом кумушествии, не советую вам брать кристаллы, когда хотя бы один вы найдете. Только вы когда его возьмете, на вас орда кумусов просто чисто нагорится по полу. Но это не нагр, но люди настоящие играют за кумусом. И они понимают, кому помешать, кому не помешать. Ну, я вас предупрежу. У вас, когда вы берете кристалл, понижается скорость бега, но у вас очень легче догнать Кумусом становится. Сами интересные прятки я вам покажу вот тут. Первая пряточка. Ну, через главное через стенку эту можно пробить. Иногда ставьте блок. Через эту тоже стеночку можно сюда залезть. Тоже поставить надо блок. А то кумус может дунуть и неплохой урон нанести. Ну вот, самый главный кумус. Это главарь, так сказать, папочка. Он может очень хороший урон нанести и подхилить сундучок. Подхилить своих соратников, так сказать, детей. Так сказать, обновление вышло нежданное для всех игроков Терра. Ну, уменьшили у кумусов очень хорошо ХП и атаку. И нападобие им сложнее. Ну, кумусом стало жить. Ну, и сундучка тоже отняли очень Хорошо как бы и сказать, их ХП. Сундучкам тоже стало сложнее. Ну, не сложнее, а людям. Стало легче жить, а кумусам сложнее. Ну, вот, как всегда, он мне мешает. Не могу я к этому сундуку пробиться, потому что мне кажется, он все-таки прячет кристалл. И это понятно. Он его защищает, он входит вокруг него. Видно, первый кристалл уже нашли. Но все-таки, мне кажется, к этому кристаллу я не смогу это подобраться. Кому серьезно не очень мешает. Ну, будем надеяться сейчас. Ну вот, видно даже, как сундука хорошо хп отнимаются И пробьет нашу боевую мощь, так сказать. Ну, бедные, конечно, Попори. Не сильно так умеет блокировать. Ну, он даже он сказал попари наподобие все сюда. Потому что тут последний кристалл. Это уже видно даже на карте. Обозначение такое стоит однерочка. Возьмем этот кристалл и начнем потихонечку таскать их. Но это самое сложное. Самое главное должен быть танк и два хила. Если два хила, это вообще идеально. Хилы главное должны хилить танка, когда он несет кристалл. Ну и кумусы будут серьезно домогать очень хилов, которые будут хилить танк. Ну вот, видно. Хильнул главный сундучок, так сказать. Самое, когда он мешает. Почти уже. Все, сломали. Ура. Так, ну, как всегда, по везению. Наверное, сейчас люди будут таскать. Но я не знаю, кто будет таскать, потому что это не патия, так сказать, не в голосе. Но она списывается в чате. Но этот, конечно, чат расположен вот так. Вы можете в рейд писать. Это как бы группа. Само по себе. Главаря. Вот, вот сам кто главный напишет. И он. Ну вот. Если он напишет что-нибудь. Там. В разделе важное. Вот. Где он? Нет. Нельзя. Вы никак бы не сказать. Не главный будете. Ну я не главный. Я не могу написать. Но придется попотеть. Так. Бежим на помощь. Уже кто-то несет кристалл. 8 минут на таймере. Лучше прикроем. Не получилось. Все-таки. Постараемся его стопать. Ну, это, так сказать, на лошадях, бегать прямо перед ним. Или просто его уронить его на задницу. Своими некоторыми скалами, которые вы знаете. И вот, которые еще вот сейчас бегут люди. Ну, так сказать, кумусы. Мешать пытаются вот. Их видно обозначение на карте. Сейчас им они им будут очень серьезно мешать. Но кто-то решил схитрить. Взял и схитрил. Но ну, все-таки хороший обман. Вот даже видно, кто-то обозначение ставит. Чтобы бежали вот так люди. Помогали. Но пока этот человечек несет кристалл. Мы будем ступать, мешать кумусам пройти, так сказать. Ну, надеюсь, тот человечек знает, что делать. Кумус потихоньку, кажется, сюда бежит. Ну, Все-таки кто-то с ним играет сейчас, и он бегает туда-сюда. Что ж человек не прошел по секретному месту, само непонятно. Кемусу так сказать не пройти, не проехать. Решил что ли по полному <с> <с> <gyms> сыграть с моими нервами. Ну вот, все-таки человечек решил отдать кристалл кумусу. Или нет? Есть иногда такая шанс, что на подобие скумус, когда убивает человечка, кристалл на подобие не передается скумусу. Ну как сказать, когда кумус хочет забрать кристалл у человечка, ну он не сможет забрать, потому что что-то случится. Просто везение. Ну, как видим, Кумус отобрал один кристалл. Повезло просто. И мы занесли один кристалл. Если нам сейчас фортуна улыбнется, мы занесем следующий кристалл. И будем это надеяться. Но Кумус с другим Кумусом сейчас очень серьезно защищает друг друга. Ну, как видно, у Кумуса очень мало ХП. Может быть, по объему. Ну, не знаю, навряд ли что-то получится. Ну иногда в пате говорят, не нападай, нападай на Кумуса, когда вы начинаете играть. Советуется вам лучше начать ломать. 0. Сундучки Сначала собрать все Алмазика Сама это мешает мне Придется убрать Все-таки уронили одного кумуса на задницу. User joined channel. User left channel. Так, до респа осталось еще 6 секунд. Так, как говорят, наподобие за 3 минуты можно запросто занести кристалл, но будем это надеяться. Будем защищать, как всегда, всеми своими силами этот дорогой сами наш кристалл. Потому что ежедневно дается автоматический квест. Если вы победите, этот квест зачислится. Но главное иметь два кристалла, забитыми вами. Если вы человек, уроните. Ужасно сложно с людьми драться. Когда одни сами автоматически. Кумус <смех> и человек. Так. Все-таки человечек, я вижу, передвигается потихонечку. И думаю, сейчас занесем все-таки. Но... Есть шанс, конечно, человечек, что Кумус заметит, что мы несем кристалл по тихому ходу. Надо попытаться этого Кумуса очень серьезно сейчас травмировать. И видно, он пытается передвигаться. Очень даже видно, что передвигаться пытается. Вот. надо мешать. Давайте, болейте вот за него, кто несет кристалл. Ну-ну-ну-ну-ну. Хорошие. Так, мы тут появились. Болеем дали. Так, болеем. Давай, дружище. Занеси. Да. Мы все запомним. Вот его ник. Вот он. Будем надеяться. Поздравляем. Мы победили. И занес кристалл сам по себе, кажется, тот человек, который я нечаянно перепутал. User вот, он. From your вот он, человек, кто за, за, просто занес просто пати на два кристалла. Поздравляем его. Ладно, с вами был помощник и всем пока. Пишем в комментариях. Ну и все. Оставляю. Я еще не ушел, но хотел бы вас предупредить. Когда вы зашли, ну или даже вы, нам наподобие, ежедневно заходите в игру, вы получаете ежедневный кое-какой квест. На Кумус. За этот квест наподобие, можно получить очень много репутации. Ну и много опыта. Ну и еще есть сундучки на подобие. Ну на расскажем о том, что у нас было на Кумусах. Мы победили. Там на подобие засверкало, что вы выиграли и победа зачислилась надо главное выиграть, так сказать победить на кумусах, чтобы получить, ну как бы сказать выполнить задание. И это задание как бы, автоматически вам покажет куда сдать. Бежим на подобие, сейчас скажу. Велика, вот сюда, ну вот сюда и Велика. Сюда. Ну вот мы появились тут, ну, телепортнулись и бежим сюда. Ну вот сюда, сюда и вот сюда. Тут квест сдать. Ну вот сейчас покажу наподобие как на 60 уровне там на наподобие опыта дается и денег. Ну все что есть за этот наподобие ежедневный квест. Он автоматически обновляется. Ну, как бы попадает в ваш список квестов. Автоматически вам его не надо брать. Вот в Адабе. Что дает за этот квест? Репутации. Неплохо. Денег тоже. И вот. Ящик с игрушками. Или, как сказать, комусом. Но советую вам. Юзать цветок на репутацию. 2, ну, и, x2, так сказать И свиток щедрости И посмотрим, сколько дается Ну вот, смотрите, 150 Ну и там репутации по столько-то Берем 300 вместо 150 И репутации тоже Вместо 800 там сколько-то Ну, думаю, я вам все рассказал про кумусов, так сказать, за людей. Далее, думаю, вам еще кое-что рассказать. Наверное, попозже про кумусов самих грозных созданий, ну, играющих за людей. Уже рассказал. Ну, сейчас побудем скоро кумусами. Расскажу их скиллы что они умеют делать каких их, их тактика так сказать ну ладно всем спасибо всем пока удачи